пропиллера которые у меня остались после различных крушений то есть вот видите обломлен уголочек то есть, вот здесь вот немножко трещина соответственно тоже подбитый здесь вот разломился в чем самое интересное вот и эти золотыми окантовками, они, в общем-то, после того, как домашний куст срубило, повредились. И эти серьезно врезались в дерево. То же самое примерно. Вот. Значит, что можно сделать? Считаю, абсолютно не повредит. Это если аккуратно отобрать винты и срезать у них вот эти вот боковушки, крайние конечки ровненько. То есть готовый, наверное, целый винт. Он вот так вот смотрится. Вот так вот будет смотреться винт после того, как ему срезали уголок. Потом покажу, как отражается на полете. По времени замерю. Вот такие уголочки мы срезаем. Просто берем ножницы и вот так вот режем. В принципе, не думаю, что какую-то подъемную силу имеют вот эти уголки. Они, как правило, у одних чуть-чуть подогнутые, где-то в вмятинки. Поэтому главное, чтобы центровку не сбить. Большого влияния не имеет. Лучше, конечно, срезать ровно прям по миллиметрам. Но я думаю, здесь окраска, в принципе, вот этих уголков дает возможность срезать. Можно даже срезать прям по ровно полосочке. Чтобы, ну я решил пока вот так попробовать. Протестирую. Покажу, как летает. На что влияет и так далее. вот так вот в идеале винт должен быть отбалансирован ничего как говорится сложного в этом нет по балансировке винтов то есть в принципе винты которые при каком-то там краше небольшом задевании веток немножко повредились, я считаю, можно использовать повторно, вот так вот как у этих, например, немножко срезаны были кончики, ничего страшного, дальше он на них нормально летает, но здесь надо не забывать, что их надо сбалансировать. Самый простой способ балансировки – это в виде обычной вот такой разогнутой скрепки. Значит, насадить винт на... и посмотреть значит как он будет то есть винт если горизонтально то все нормально то есть если одна часть его висит просто немножко спиливаем вот эту вот часть и вот обычной такой спилки для ногтей в общем друге позаимствовал берем и чуть-чуть прям чуть-чуть чуть-чуть действительно прям миллиметр уже дает ну, большой вес значит если винт разболтан то есть его трудно вот так вот сделать чтобы он был лучи ровно при балансировке ничего страшного сгибаем их в рабочее положение то есть вот так вот до упора так до упора так да как он в рабочем положении имеет угол атаки. Вот. Вот и в таком положении также его можно нормально проверить на баланс. Вот, вот в данном случае мы видим, что винт у нас немножечко не сбалансирован. Да, его лопасть перевешивает ее нужно будет сейчас вот ну и все, мы получаем в общем-то чуть меньшего диаметра винты но абсолютно роботоспособные на них коптер летает без всяких проблем потом в посмотрите собственно Винтак винтах, обрубках. with you. работе с винтами уменьшенного диаметра принцип поведения дрона ничем не отличается так висит но батарейку он жрет быстрее прям реально вот 25 процентов весеннее на месте ощутимо скорость просадки батареи чувствуется 6-5 вот, да? пока я с вами разболтал на процент собственно сбросил. Ну, собственно, в остальном пользовать можно, ну, конечно. Это для экстренных случаев. Как вот у меня сейчас комплектов винтов не осталось, все побилось. Новые придут, наверное, через неделю. А поснимать надо процента сейчас будет садиться приопустим посмотрим что будет дальше Батарея. у <звучит> нас Мы в отель. Угу. Здесь на видео видно, что на большой высоте, ветер, на больших скоростях дрон потрягивает. Потом запят. Да. Я говорил, вариант. Сейчас класс, да, да. да, ну. как бы, просто стоит. 45, 40 42.